Судный день. Об этом люди часто говорят, что закончится жизнь и человек предстанет перед судом Господним. Но в этой жизни или там в какой-то он предстанет перед судом Господним. А как это в психике? Наступит судный день. А в психике ты сам перед собой предстаешь да в принципе когда я смотрю он же наступает с завидной периодичностью в какие-то моменты жизни да. И даже механизм можно расписать как он наступает по сути дела если брать сам механизм да есть у человека эго вот оно надувается, надувается. И неважно, оно начало надуваться на лжи, на лени, на попытке быть важным, быть значимым, на власти, на желании там кем-то командовать, управлять, манипулировать там, и так далее. Но в любом случае это, это пустота. Это не совершение тех действий, которые приносят радость. Ты пришел в рай для того, чтобы совершать действия, которые приносят тебе радость и счастье. Да. А ты вместо этого занимаешься какой-то херней. Вот эта По херня... эта херня пустая. Пустая, Пустотой да. занимаешься. Ты ну. занимаешься пустотой, вот эта пустота начинает раздуваться. И она раздувается, и дальше программа ума... Это структура эго. И дальше программа ума создает ситуацию, когда пфф, и эта пустота взрывается. Взрывается, при этом выделяется очень много эмоций. Эмоции злости, обиды, раздражения, все плохие, там все козлы, там понеслось, да? Вот, эмоция выплескивается наружу, наружные зеркала в ответ, вовнутрь в эту пустоту, это так, как э, в вакуум, так, и хлынула грязь эмоциональная, наружного уже, она заполняет эту пустоту, и человек потом в этом говне варится. И ему надо это говно тогда осознать, перепрожить, вывести в благодарность. А иначе в нем оно остается. Оно остается и накапливается нормальным, как в сливном колодце, mm -hmm. канализацией. И вот они основа болезней. Вот они основа травм. Вот, они основа, вот она основа сюжетов, которые в дальнейшем уже будут формироваться С учетом того, что у тебя есть вот эта вот навозная куча. А ведь никто не учит ее разгребать. И тогда получается, что, по сути дела, первый помощник судного дня – это наша Эля. На самом деле так, да. И если ты им не управляешь, этот процесс ты... происходит неуправляемо. И заметь, а сколько людей сейчас им управляют? Угу. А если посмотреть, что сейчас происходит в мире, да, то происходит полное безумие. Полное безумие, и все это безумие, оно сейчас просто вот вылазит на поверхность. Да, и ты видишь, как, человек, как, пена. как пена морская да, такая, ф, поднялась. И она накипь. Картошечка закипела, или суп гороховый закипел, пенка сверху. Надо быстренько-быстренько снимать, говно поплыло. Но это факт. Это то, что сейчас происходит, и ты наблюдаешь в обществе ну, да. это. Потому что люди этот процесс не осознают, но при этом ты видишь, как раздувается пустота, важность. Я крутой, я важный, без меня все погибнут, без меня ничего не получится. да? Но я... Ну, возьми артистов тех же, которые сейчас понтово уезжали, там покидали Россию. Ну, вот важный. Потом так лопается и... Пф и обляпал все, и пошли эмоции в тебя заливаться. Зачем тебе это надо было? Ты просто не осознавал этот процесс. Да, я вижу, как, знаешь, как человек вот в этом э, растущем эго, да, он так надувается, раздувается, раздувается, а потом в какой-то момент э, лопается, да, и у человека так завал, просто завал, завал. знаешь, как в яму. И в эту яму наливается куча, куча. дерьма. И потом подняться из этой ямы, это надо все это, это вывести в благодарность. А да. вместо этого, вместо благодарности у человека, что идет, бульки, обида, вина, они а меня там то, они а меня там это. Оно. И пошло вариться все, все. котел. Уже, кипит. Да, вот ваша вот, котел. Да, вот оно уже, а, как это слово говно, да, оно начинает кипеть, кипеть, кипеть, кипеть, все, вот оно действительно. Человек этого не видит, не осознает, а это прямое разрушение физического тела и физического здоровья. Процесс психический, а разрушение здоровья физического. Все соединено воедино. И самое интересное, что в этом процессе, просто сейчас смотришь, он, это безумие, он идет, все скелеты из шкафов у человека вываливаются, человек предстает перед собой. А, как агония какая-то mm -hmm. и наблюдаешь эту агонию в мире настолько реальности не совпадают у людей одна и та же информация она вот в разных вариантах россыпью просто бриллиантовой оттенками игровыми световыми вот это видит ее так а это так а это так а это так и где правда а нигде неправда. королевство кривых зеркал mm -hmm. алиса в стране чудес, чудес да? невероятно mm -hmm. мы сейчас в такое время невероятно живем и это все обеспечивается быстрым течением времени сейчас. Сейчас так фу -фу -фу, ускорение идет. И вот на этом ускорении... Как сжимается время. Сжимается да? время. Так правильно? Так идет же сжатие. <пиши> идет отжатие <пиши> информации. <пиши> отжатие. Да, именно так. И если а, информация не будет осознанна, это перезагрузка. Уже процесс отжатия идет, угу. и он уже не один год на самом деле идет. Просто сейчас уже ускорение достигло максимальной скорости и безумие достигло просто полоумного состояния. Смотришь на это и понимаешь, этот мир сошел с ума. И тогда ценишь э, разум, и тогда ценишь наличие разума, если он где-то где-то там просветами промелькнул. Вопрос где он промелькнул просветами Джессика. Угу. Красивая это у нас собака. Ну все начинается с себя, но здесь же и ум играет большое значение. То есть он напрямую связан с интеллектом человека, с развитием человека. И ум же, ведь ум же и подбрасывает идеи. Он как этот из, из интеллекта, из развития человека, да, исходя из этого, ум как подбрасывает в котел ну приправки. И котел начинает, вот эго начинает, оно раздуваться, раздуваться, и уже лопает. Эго. Да. ум уже пробивает это. Шарик лопнул. При этом, смотри, это работа действительно программы ума в автоматическом режиме. Конечно. Но если у человека есть интеллект, если у него есть разум. А, Но ну, ладно, разума нет, хотя бы интеллект. Он может этот процесс остановить. Может. Он может его наблюдать. Может. И он может сказать себе, стоп, что я делаю? Вот это стоп, это вообще святое стоп. Стоп, что я делаю? И начать задумываться, наблюдать и осознавать, менять. Но это бывает очень редко. В основном человек садится на эмоцию. А эмоция, она будет прикреплена к какому-то из состояний. Состояние жадности. Вот помнишь, как на даче? Это наша дорога. Угу. Наша дорога. Значит, все. Вы все служите нам. Ты к этой дороге не имеешь никакого отношения. Но неразумно даже неразумно говорить. Неразумно даже слова, говорить. Да. Со стороны смотришь на угу. человека и понимаешь, у него с головой не все в порядке. Понимаешь? А человек же этого не замечает. Не замечает. И при этом он не замечает, что если бы каждый да, там из ä, тех количеств кооперативов каждый кусок дороги называл своим, да, то никто бы не мог ездить, как у тех ребят, что забором перегородили. Вот сейчас вот эта фаза безумия, она достигает просто невероятных размеров. Ты смотришь на это и понимаешь, либо человек научится говорить себе «стоп» и трезво смотреть на себя. Но тут опять-таки слово «трезво» очень даже уместно. Потому что, заметь, очень сильно неадекватное поведение сейчас свойственно людям от среднего возраста и старше. А знаешь, почему? Потому что есть тема, о которой никто не говорит. Она считается постыдной. Это тихое пьянство. У нас же нормально считается ребенку налить там, на Новый год шампанского. Пускай попробуют в семье или венца. Даже не задумывается. Да, вот а потом человек. я же зарабатываю деньги, почему я не могу пиво попить в пятницу? Или дома хрякнуть 100 грамм водочки в субботу? Я уже к понедельнику буду огурцом. И на самом деле, когда смотришь на этих огурцов, я могу просто привести пример. Вот дом, где мы покупали самую первую квартиру нашу. Здесь сейчас Вова живет. А там же все соседи были. И известные люди. И дом такой был хороший. Министерские работники, должности все были высокие, чиновничьи. А посмотри, сейчас? посмотри, тихое пьянство, оно уничтожило людей за 50. И ты знаешь почему? Потому что когда они уходили на пенсию, у них не было своего интереса. Они уходили с должностей, у них крутые пенсии. Они могут себе позволить покупать алкоголь, какую хочешь. Представляешь, то есть интеллекта хватило только на это. Представляешь? Да. Чтобы был хватило на алкоголь. М -м. Все, Вот тебе, пожалуйста, это когда человек не на своем месте и не, не с интересом, да. а просто робот-автомат, который на раздутом эго валит. Те квартиры, которые были проданы, где, куда поселилась молодежь, там нету сейчас пьянства. Угу. А те квартиры, которые вот они зависли, там видно сразу. Там видно сразу. Там идет деградация. И при этом это не те люди, которые там валяются в кустах, где-то, кого надо лечить, да, кодировать, возить да, и нет. так далее. Нет, совсем. Но это полная деградация. И в них и злость, да? И злость, О, и ненависть, четко. и зависть. И ненависть, там все подряд. Там все чернушное. И процесс старения идет очень быстро. То есть, когда смотришь на лица, там на все, ты там видишь, скорее всего, даже, скорее всего, даже молодежь, которая у них, она быстро стареющая. Потому что съедается... Съедается ресурс. Угу. Так, понимаешь, на самом деле эту ситуацию исправить можно. Просто человек не нужен сам себе. Угу. Когда он это осознает, и когда... Его учить надо этому да, Это чистить психику и учить его надо а, О том, что Подожди, вот ты придешь там К возрасту, когда тебе ступнет За 50 да? И ты уже не нужен будешь Там на госслужбе а, Или ты там не будешь Там же и рабочих у нас много жило Ты не будешь нужен на наемной работе да? угу. а, Займись своим делом Открой свой бизнес Проявляйся у тебя еще длинная жизнь впереди. Хочешь быть здоровым? Занимайся своим делом. Потому что если ты себе не нужен, ты никому не нужен. И тогда у тебя нет своего дела. И тогда единственное, что тебе остается, это портить жизнь своим детям и бухать. Угу. Все, на этом жизнь заканчивается. И тогда держатся до последнего и остаются в ресурсе те, кто родил детей под 50. Вот у тех все нормально. У них ресурс еще продлен них... на 20 лет. Да, да. Потому что им надо заботиться и вырастить детей. У них есть, знаешь, смысл. ну как. И это тоже та точка, на Или которую... даже не смысл, а знаешь, как им не надо думать, что ему готовят. У него есть ребенок, да, у него уже прописано. У него игра. Да, игра, уже игра есть. игра есть в ребенка. А, понимаешь? И тогда тоже, тогда медицине надо ориентировать на то, что хотите быть молодыми и здоровыми, рожайте. А после сорока. Для этого медицина должна это осознавать. Ну да, вместо того, чтобы нам, нам они нее направлять. Да, а не выполнять, что прописано в старых книгах, так и дальше ну. пишется. Понимаешь, так и несется дальше. Вот, уже а уже а после сорока дальше... женщина не должна быть старородящей, она угу. должна быть молодухой, угу. которая рожает ребенка, угу. и этот ребенок продлевает жизнь ей и мужу. Угу. Как минимум двадцатка сразу сверху ложится, потому что у тебя уже есть чем заниматься, тебе не надо. В и от этого ходить. здоровье напрямую зависит. Напрямую, потому что зависит. человек занят, у него есть занятия. Вот демографический кризис. Нету да, демографического да, кризиса. Да. да. А человек в возрасте боится рожать, а как же, я потом буду на пенсии, а на что ж я его выращу? Вот ты вырастешь, ну здесь тогда надо решать вопрос все-таки бизнеса, чтобы человек мог открыть семейный бизнес после пятидесяти в легкой приходим. форме. Опять да, Мы опять приходим. к этому приходим, замкнутый круг. То есть это надо, потому что это залог здоровья. Хочешь иметь здоровую нацию, значит заставить человека работать осознанно до 70 лет минимум. Это тот минимум, который уже есть. А когда начнется этот процесс, то до 80 лет, а потом до 90 лет. Эту планочку надо двигать туда. Человек должен работать и при этом предложить человеку размножаться в возрасте. И не ограничивай его, не, гранично, не ставь рамки, да. И все, вот оно долголетие. Вообще, вот если разумно все составлять, то оно на, на самом деле все очень выстраивается красиво, и тогда и тогда и очень много болезней уходит, и развитие идет по другому, и деградация останавливается, да. И долголетие появляется. Все появляется. И, и интерес т... появляется. И тогда не надо тратить столько денег на строительство тех же поликлиник. Да. На самом деле, я вот смотрю, только у нас в районе вот уже второй поликлиник да, потому что первая огромная, шикарная поликлиника, да, оборудованная, и сейчас еще одна строится. Потому что люди болеют. Я понимаю, что государство видит, что люди болеют. Оно вкладывает деньги для того, чтобы они лечились. Ну блин, они. Болезнь же это деградация это показатель. Это показатель грязи. Да. Это пока... показатель грязи психики. Да. Это показатель грязи подсознания. Если больных становится все больше и больше, значит пошла деградация. Все. Это общество идет на самоуничтожение. Да. В здоровом... Вот даже слова. В здоровом обществе да, нет болезней. Так и есть. Тогда идет рост. А если болезни становятся больше и больше, все у нас скручивает. Мы да. вваливаемся вот в перезагрузочку. И наше поколение следующее будет угу. еще более больным. Еще более. И игра уже для них предложена в виде множества поликлиник. Да. Уже и они уже будут с этими да, они картинками. С детства играют в это. Много поликлиник. И надо, да, много есть, надо ходить. Все, и все, и да. при этом доктора тоже а, выполняют а, а, ограниченные, то есть, знаешь, как не, не, не продвигается свежесть, мышление, свежесть, то есть не продвигается разум, а продолжает штамповать ум, что значит по 35 лет все это старородящее, или там 30 уже даже еще может и сужается, кстати, запросто. Mm -hmm. То есть вот оно, не развитие, а деградация даже в этом. Или как шкала есть оценки детей по какой должен быть средний вес, какой средний рост. И если ребенок выше, да, а вес не соответствует, все, это не соответствие. А ты смотришь на ребенка, он красив и гармоничен. А тебе пишут уже, что не хватает веса. Ну так, люди, для чего вам глаза, для чего вам мозги? Вы же видите, здорово, и будет ребенок при этом здоров. Вы ж видите, здорово, гармонично, зачем же вы пишете, там его в рамки засовываете? Вот оно. И мамки, которые тоже не соображают, начинают, ой, да, не хватает, начинают подпитывать этого ребенка, пошла болезнь. Вот оно, игры, игры, игры, игры, все вот из-за ограничений и непозволения заглянуть за рамки. А теперь смотри, вот когда начинается вот этот вот хаос, да, информационный хаос, когда информации такое количество, если раньше, например, по тому, как растить ребенка была одна медицинская энциклопедия дома, да, и у тебя больше ничего не было, и ты опирался на свою интуицию и на эту медицинскую энциклопедию, то сегодня информации в интернете, какой хочешь найдешь, просто завал информации. И у человека хаос, он не знает, кому доверять, о а себе он не верит, вот. себя он не слышит, да. он от себя ушел. И теперь вот на этот хаос наложи уважаемые авторитетные люди, это вот недавно фотографию показывали, там какой-то из военного отдела высокопоставленный чиновник НАТО, еще там со вторым и оба стоят мужики в, а, юбках, в юбках с накошенными да. губами, и все, они да. оба заявили о смене пола ребята, но это психбольные люди. И при этом у них должности, то есть звания. Авторитетные, авторитетные. люди. Авторитетные. Но это все. И все, все вот это, это о чем? Вот это все валится в голову. Авторитетный, Авторитетный человек, же он уже в юбки уходит. Значит, это нормально. Это нормально. И Юху. пошла толерантность. Это слово не могу. прям. И пошла толерантность. Гулять люди какая-то. Думайте, это же болезнь. Смотри, Кстати, сейчас продавц... даже мода а, совершить каминг-аут. А что такое? это выйти и публично заявить о своей сексуальной ориентации uh -huh. нетрадиционной. И вот там спортсмены, известные личности, артисты. То есть это приветствуется сейчас? Это даже, модно да? сейчас. Представляете, модно. И даже если у человека были сомнения, там, если у мужиков, ладно, была ситуация жесткого там где-то насилия, и неважно, было оно сексуальным или несексуальным, но оно сломало психику, и оно может вывернуться в дальнейшем развитием гомосексуализма... Угу то у женщин, если у нее не было сексуального опыта, или даже если он был, это можно остановить этот процесс. Mm -hmm. Просто через осознание и она будет гетеросексуальной, она будет нормальной. Но как только каминг-аут, все, пошло. Я играю в эту игру. Mm -hmm. Дура ты просто. Да, мало того, смотри, это же еще... А что я таким образом, ой, я молодежь тоже, да, свой, ой, я таким образом буду заметный, да, вот в соцсети, ой, от подписчиков там себе, да, и начинает подросток или там постарше начинает поначалу играть эту роль, чтобы привлечь к себе внимание, да, и потом постепенно не замечает, как где-то откуда-то предложение, где-то что-то, ну такое, да, и он начинает уже он не замечает, что он уже не играет сам, а он уже полностью проживает это все. И это настолько очевидно. На самом деле, ты классную тему затронула а тем, что... Эго. эго. конечно, В чистом, конечно, эго. чистом И в чистом виде пустота. Пус да? Пустота. Вот она прямо, чтобы реализоваться, пустота. вместо того, чтобы ты проявился. Ты, поганец, пришел в ад, не в ад, в, в рай. рай. В рай играть, а сделать из него ад. Ты пришел в рай. А все, да, да, да. И да. вот эту пустоту, вместо того, чтобы проявиться, показать, я сияю, во мне свет. Ты так... «Мне здесь неинтересно, Бог меня не обслужил, меня Все не полюбил, больше больше он виноват». Разум, да, Мозгов полностью. нет. Mm -hmm. Это деградация сознания, деградация, это рассыпание сознания. Это сознание человека рассыпается по уровням, то в животное, то в морского обитателя, то в насекомого. После насекомого смена тела, потом будешь ты вот такой собачкой. Хорошо, если с собачкой, там же идет обвал на рассыпание, там ты в камин можешь лететь. Это как в игре, вот, в компьютерной игре, да, ты идешь идешь, набираешь очки, бонусы, варишь. а потом в какой-то момент Фух. и в ноль, и в ноль, да, и потом, кстати. Обвал, да, вот этот ноль, и может быть такое даже чувство, когда ничего не хочу. Вот оно прям четко. И зависание сознания. Так, а нирвана как? Помнишь, мы да. в эти нирванные состояния да. ходили. Все. Было ж интересно, нирвана, нирвана. А ты а можешь, нирвана у, это, тебя, у тебя точка выбора есть всегда. Да. Ты можешь в жизнь, а можешь в нирвану, пожалуйста, сади в нирвану. Зайди и посмотри, что. Ты прочувствуешь один раз. Ты будешь, что это такое? Угу, ты будешь стонать. Вспоминать И боль от подделе жизни тянут не отключающаяся. И безысходность. И безысходность. И лучик надежды, что авось когда-нибудь когда когда я снова вернусь туда. Надежда, все, это только одно Вот это вот маленький лучи, который Надежды, которые Тебя вот просто удерживает, знаешь, как На плаву И тогда ты согласен, чтобы вернуться в жизнь Ты согласен быть и песчинкой, и, и чем хочешь, да, Чем инвалидом, угодно, да. с чего угодно начать да, Только, да. только пусти Растением, мурашкой, что угодно Только войти в этот Только зацепиться за этот мир За жизнь, за жизнь. Только и зацепиться просто. за жизнь И тогда насколько возрастает ценность жизни а тут ты умеешь, имеешь не только жизнь, а, ты имеешь ты? человеческое тело. А, и ты? ты не ценишь тело, ты не ценишь жизнь. Ты не ценишь, ты не осознаешь в себе Бога, потому что ты его вынес. Ты в туалет под себя. И ходишь в туалет под себя. А кто учит входить в туалет под себя? Ну, религия? Конечно. Вот оно. Вселенское зло. Маскарад. Да. Но а включи разум, человек. Нет, не включает. Спи, засыпает, потому что очень, очень хочется ничего не делать, а быть под. Тебе скажут, у тебя время еды, и пошел к еде. Скажут, время сна, пошел. То есть, ну вот оно. Засыпание. Засыпание. Дремучий лес. Кстати, вот эти состояния сознания, когда мы дошли до дремучего mm -hmm. леса, да, невероятно, все сказки вспомнились. Все. Но И мало того, деле... как мы к сказкам, на самом деле, мы последнее время очень много приходим по итогу, что в сказках просто мудрость. шифр. Шифр мудрости. Да, мудрость. И именно в русских народных. А смотри, как продумано ведь, как четко продумано. Ведь действительно, вот э, по сути своей Библии она переписана тоже, в ней она действительно была, там истина была, да. А смотри, благодаря тому, что вот Библия это переписывается, потому что, ну, как бы взрослым попадает, да, а благодаря тому, что то, те же знания, но были вложены в сказки, то есть смотри, как мудро, как проложено через детское сознание, чистенькое, через сказки, да, мы даже это умудрились тоже исказить, да. Какой-нибудь Ганс Андерса, да, да. да. Да, но все равно через сказки, вот такие настоящие, там такая мудрость, она именно в деток протекает. И эти сказки читать бы взрослым и думать, а взрослый говорит, это сказка. А взрослые взрослый ума берет, да. видишь, он же не чувствами берет, не бывает. а дети чувствуют. А дети чувствуют, и потом у них, видишь, как за, за сказки, кстати, очень хорошо осознание цепляется, когда информацию получаешь, такого хована, угу. и за сказку цепляется. Да. То есть это очень хороший коннект с реальностью. Детям надо читать сказки. Конечно. Именно русские народные опять-таки, да. старые сказки. Да. Не, в да. них мудрость заложена, в них красивая, тонкая музыка, мудрость. Да? Когда разум говорил, не эго и не ум. Да, да. Не ум из ограниченности Ум из ограниченности вон, Из травматизма она создавала Что считать невозможно Против грим Из травматизма Из травматизма, да Нету разума, была программа ума, и был травматизм. Вот и получается. И потом детям в школе А смотри, как ум а же ведь, да. А ум же ведь цепляется за какие-нибудь вот такие штучки, и пошло уже отклонение. Дамы, да, да. И пошло отклонение. Рас, пошло распространение искажение. вирусной инфекции. Да, да, да. Искажи. блин, Что человеку интересно? Вот куда он направляет свое внимание? Если мы смотрим через призму эго, когда отключен разум. Куда он будет смотреть? Он будет смотреть на страдания, на разрушения, на войны, на убийства, на катастрофы, на вот это. Ты посмотри новости, к чему привлекают внимание сюжеты негативные. Возьми певцов. Вот включи просто по дороге Я знаю, что ты ездишь без музыки, без радио, mm -hmm. без ничего А ты включи, послушай авторадио То же самое Послушай, о чем поют певцы Я страдала, и, mm -hmm. и да. застрадалась. Именно... А он меня кинул Именно поэтому я Или я вышла из тюрьмы, а ты не меня не ждала хочу Шансон или еще что-то Да, да, все, оно просто в мозгу Когда я еду с мужем, он любит Я прошу его сделать потише Но бывает, что вот просто ну, сидишь и, и, я, и я в какой-то момент говорю, ну я, неужели ты не чувствуешь, как идет загрузка, как идет, вот просто, знаешь, как шумы такие по голове, когда стирается все твое и полностью заливается, э, залив, заливается как, как, знаешь, как помехи, вот помехи, мусор. А человек едет и пропивает а как да, мантру это да, делает. Да, как мантру. И это, эта мантра на всегда страдание. идет, да, на, на Покажите хоть одну песню, которая была искренне, вот искренней про любовь, про чистую, открытую, про вот эти состояния счастья. Даже если счастливую песню взять, то это все подналивай. Да. То есть Уже, а вот, да, как не возьмешь. Ну, не знаю, может, я Домчика, мало мама. слушаю, да. Моя <смех> а иду такая, иду такая вся. Вся, да. <смех> ну, много чего. Вот, вот просто даже, да, вот обратить внимание, на самом деле, вот, э, люди же ведь слушают, это я вот не слушаю, да, а ведь на самом деле народ слушает постоянно музыку, постоянно-постоянно, а молодежь так вообще все время, как моя дочка тоже, она все время слушает-слушает. А если вот... Внимание направить именно, а что я слушаю, да? Ведь а суть, суть того, что они поют? Смысл? Что мне сейчас загружается в голову? Да, и это вот значит, суть, суть вот этой песни. А тут вдруг раз у тебя э, в этот момент какие-то неприятности, да, и эта песня да. так ложится, и ты прямо так стонешь эту песню, прям, а -а -а, как она прям да, по душе. Да, да, про одиночество, так. я Ты не понимаешь, ты, ты полностью настраиваешься на эту частоту, как радио, как волна. Да, и ты, и ты укрепляешься, укрепляешься в этом состоянии, там, я там страдаю одинокая, да, ну, а тебе страдаю еще больше. Да, да, под под Твой сознание, запрос, да? твой запрос, и ты от него Как тащишься. только легло тебя на чувство, все, подсознание тут же, юху, играем. Нравится это, ну, не вопрос. А загрузка идет. Я вот пробовала отфильтровать хоть одну песню «Счастливую». А... Я не знаю таких. Может, мне не повезло, не звучали в это время? Нет, они есть. Песни, которые такие приятно слушать, они Детские. Есть. Ну, детки вообще класс. Есть, есть такие, да, песни, но только тогда, когда ты слушаешь, вот просто, знаешь, по поверхности. Но если ты их начнешь тоже слушать постоянно, постоянно, постоянно, они обязательно, ты все равно обязательно нырнешь в глубину вместе с ними. То есть ты попадешь на их волну, на их частоту. А если ты просто вот легко иногда то оно есть такое, что... Ну, так а приятно, чистоту послушайте. задает автор, пишущий стихи. Конечно. И смотри, Тут слова, да, слова, имену, да музы, насколько, насколько важна суть слов написанных. Ого. Ого. Это основа. Когда да, состояние я тьма, да, как, как оно... Понятно. Что заложишь, что... Со... Заложишь, ну, вот, есть, речь, что заложишь, вот что говоришь, что проявляешь. Да. Да да. да, да, да. Я есть то, что, что вот, произносится, вот. Это ты знаешь, у нас соседи на даче любят в выходные дни включить музыку, и так с 9 утра до 12 вечера, да, и там бумц-бумц-бумц, бум и так бум периодически, понимаешь, ведь этот бумц, он остается в голове, человек, и там пусто, да, и в это время, в это время там пустота. И в это время туда вот с этим «бумц» Конечно, закладывается хочешь, любая информация. Ведь это, о, бумц... это основа гипноза, да. это состояние засыпания. Вот в это оно. время состояние а во время засыпания вот оно, ты раскрываешься, тебе бумц, бумц, ты бумц Да, и что тебе и пробивается, момент, что тебе закладывается, да, Кто-то пришел ты там, сказал, о, «Какая новость, посмотри». Пфу, И все, ввалилась И ты уже, ты уже и яро, думаешь, яро живешь да. не своей игрой а какой-то коллективной. Уже бросаешься на человека, там зубы сжавшие, да. или там дерешься. Что хочешь, да? Все что угодно. Все, что тебе загрузили, и это будет в твое подсознание. Или опять-таки бумс-бумс-бумс. А в это время ты берешь курить сигареты. И добрые люди, что делают на пачке? пишут рак там этот да. вот и пошло пошло пошло а это и это вообще это а потом, уже увалилась а потом чего нет? у нас растет статистика рака ага. не думаешь это не влияет ну конечно не влияет когда ты не соображаешь что ты кушаешь салат не сужается самое, что ты засыпает кушаешь, да? да и ты это уже проглотил и это уже в тебе ну, не думаешь и дальше прорастет или не прорастет, и чаще всего прорастает, потому рано что рано или когда поздно. Когда ты находишься в трансе и тебе что-то закинуто в подсознание, оно всегда прорастает. Если у тебя, ну образно, да, если у тебя твоя ямка тебе, да, уже переполнена грязью, да, навозика есть, и сюда пришло еще, и у тебя буквально вот ты раз и через неделю внезапно понимаешь откуда да или же если у тебя ямка ну чуть-чуть так тогда у тебя во времени отложится то есть ну образно но эта ямка она обрастает обрастает да. то что она не осознается и не чистится не выводится интересно тогда вот на образы на самом деле по образу и подобию читается настолько легко, легко. Все. и ложится все легко ты знаешь, вот уже последнее время, даже просто глядя на человека, просто там идет человек из толпы, если кто-то интересный выпал, да, ты можешь сказать, какими болезнями он будет болеть. Конечно, или болеет уже. Или уже болеет. Просто без загрузок, без ничего, просто глядя на человека. Да. На, на то, как он идет, да. во что он одет. О чем он думает, о даже, он можно думает даже можно почувствовать. Вообще легко. А если ты еще с ним парочку слов так перекинулся, вообще ты прочитаешь как книгу человек. Кстати, насчет парочки слов перекинулся. Я с людьми очень мало общаюсь, и даже если знакомых где-то встречаю, то я стараюсь минимизировать общение. А, ну, да, ты сразу идешь в атаку. Я просто очевидно, я искренне бомбцей говорю человеку, а у человека сразу шок. А, а я обычно в атаку не хожу, а, но а, просто вопрос, например, как дела, да? И а, у нас в обществе нормально выгрузить тебе все свои неприятности. Да, да это да. считается правилом хорошего то. Вот, а я сразу говорю: а смотри, а это вот потому и человек начинает стопорить. Меня уже боятся. Потому что я не могу ее сказать. Я тебя перебила. Ну, я не знаю, я обычно не, не влажу вот так. Ну, я общаюсь я, просто, у меня Я просто стараюсь. Нету. Ну, хорошо, тебе в этом комфортно, комфортно. Ну, я так будь. заканчиваю, я так заканчиваю. Ну и будь. Да. И даже не это вот, не трачу время. Не трачу время, потому что это выбор человека. То есть, если ты играешь в эту игру, и тебе в ней комфортно, то играй. Да. Тебе Бог ничего не запрещает. Ты да, в раю и делаешь. Да, что твоя хочешь. игра, абсолютно. Твоя игра. Но при этом, если ты хоть немножечко в эту игру здравого ума, так здравого рассудка подкинул вот такой вот, птомс. Но ну, есть же вероятность, как семечко, но есть же вероятность, что эта семечка прорастет. Поэтому мне нравится вот это. Ну, она может внезапно. прорасти, она может в то же самое вырасти. С другой стороны, ты можешь стать тут же врагом человека. Нет, я до, до такого не, не добрасываю, Немного, не, не бросаю много семечек Я, я чуть-чуть так помню. Колыкну. Ну тебе нравится так развлекаться, да, я да, уже замечала, да, да, да. видишь, мы здесь разные, мне подход, я людям не мешаю, а что хочешь, что делай, меня нет, а вот в его реальности нет, и тогда человека в моей реальности нет, если где-то пересеклись, если тебе нужно, то ты попросишь, а если ты ожидаешь, то так, ты ничего не получишь. Вот, правильно. Так вот даже когда попросят, вот просто справа ну иногда, знаешь, так как говорят, ну вот ты, вот понимаешь, ну вот как ты считаешь там, и начинает, а я человек ожидает, конечно не прав, там тот за, или там, а я бомб, показываю бомб, говорю понимаю, что будет больно, но говорю, ну вот это вот так, а с этой стороны смотрела, или там ну ре реакция разная. Но ты знаешь, есть еще один момент, который я заметила, а это уже в процессе нашей ну, и работы и общения с людьми. Если мы направляем внимание на человека, mm -hmm. человек поправляется. И если мы направляем внимание там, в какую-то игру человека, эта игра завершается. А человек в нее играет. Зачем ему мешать? Вот этот момент у меня, он долго осознавался, когда отключился полностью Спаситель во мне, а остался момент вот, действительно принятия человека с его потрохами, какой он есть. Я поняла, что я не готова уделять внимание а, людям. Вот, а, они играют в игру, они ловят кайф, они не просят. Нет смысла вмешиваться и там навязывать свои правила игры. А, как бы неуважительное отношение. Знаешь, это что напоминает? Это напоминает, ты пришел на бал маскарад, да? Ну, и вот тот разрядился петухом, а, да? А та разрядилась а, а, павлином, а, а этот разрядился свиньей, а этот бараном, да? У каждого своя роль. Они выбрали играть в эту роль. Да, вы, видишь, муравьишки побежали там стадом, а, труженики бревного лакут, Прекрасно. А, ты ж не будешь бегать и говорить, у тебя плохой костюм маскарадный, Нет, конечно, ты не тот да. костюм одел, Нет. ты не туда бревно волочешь, Нет. ты сейчас упадешь с этим бревном. Нет, конечно, это глупо. У да. тебя классный костюм, тебе нравится волочь бревно, волочи. О, ты с собой целую канализацию волочешь, прекрасно. Вот. В бедоне говнецу носишь, прекрасно. Это твое право, да? Не расплескай. Это выбор человека. И при этом мне от этого грустно не становится. Понимаешь, когда вот такое восприятие, наоборот, ты видишь эту всю историю стебной. Ты видишь под основу, и ты видишь, как стебется Бог, да, когда сразу... вот эта развлекаловка начинается. Да, да, и да, эта да, развлекаловка да. под названием жизни это эта игра. Да, и иногда в эту развлекаловку в этом бросить что-то, но ну, прям кайфуй. Мне нравится. Я играю. Не, ну на бревно муравьишки, что-нибудь положить сверху играю, А просто наблюдать мне не очень интересно. Мне интересно вот именно увидеть сознание. Фу, проявить вспышечку в человеке, искорку увидеть. Вот это мне нравится. Проявление вот это. А просто наблюдать это, ну, интересно. Интереснее искорку. Знаешь, так человек так спотухший, ну, как я вижу, вот, допустим. Да, человек же это не видит, человек обычно живет. А ты видишь сознание, а ты ему иголочку ну или какую нибудь такую искорку, уголечек, и у человека вспышка сознания но она тут же у кого-то тухнет а у кого-то есть так раз и держится какое-то время классно да. какое-то время видишь да да какое-то это... время здесь конечно э, это вот это такая ключевая точка угу. а держится на чем опять таки зацепилась это... за что за эго. Да. зацепилась но это как и звук за у... да это как ты знаешь что как звук как музыка своего рода ты вот струнку так и звук пошел. А ведь можно пум-пум-пум-пум-пум. И музыку как дирижер. Вот мне это нравится. И так... Вот это. Вот это круто. И музыка пошла. Вот это класс. Красивая музыка. Не мое. Твое, твое. Это твое. Это то, что надо. Именно то, что действительно и есть создание. Не, а про создание, да Но когда, видишь, когда создание Тогда твоё, не рассматриваешь балл маскарад. Нет, конечно Тогда все равно, кто в каком костюме Да, он так же не об этом А, да, а, тогда, чтобы это... а чтоб... персонажи вообще а чтоб... не, не волнуют Да, согласна Но эти персонажи существуют? Не, ну они существуют, но они не в моей реальности существуют Ты глобально смотришь, в каком направлении идет движение? Какая музыка звучать будет? Ты создаешь Да, ты создаешь ее. В том-то и дело. Ты что ты ее меняешь. Тут видишь, музыка заглохла. Костюмчик пошел не тот. Ты. Уже приятнее. Ну, видишь, а тогда персонажи существуют. У меня я как-то за персонажа не цепляюсь. Ну тогда жизни не будет существовать. Тогда будет тишина. Ну, может быть. Тут такие вопросы, а может быть, интерес поиграться еще, вот так поиграться, поучить кого-то. Мы уж продолжаем. Нет, учить я, я не об этом. Продолжаем мы продолж... учить людей. Ну, что, мы, мы продолжаем Мы Мы, да, проводим, но я не, не про эту учебу. Учить. А мы делимся, да? Мы проводим. Это мы наше обучение, но все своим на своем интересом. Да, делимся. Именно, именно, делимся своим осознаниями, своим путем делимся. Практическим опытом. Практическим, опытом, Практическим опытом, да. Это. А, кстати, это, а чем да. разум может поделиться еще? Разум да, может поделиться том... только опытом, мудростью. Да, чувством. да. Ему да. больше нечем информацией. Но это информация из опыта. А, недавно встретила ролик а, интересный. Мужик пытался рассказать про уровни сознания и там были другие названия, они не отражали суть, но картинки были очень даже приближенные к теме, да, uh -huh. то есть до какого-то уровня. Uh -huh. а потом пошел бред, но до какого-то уровня было -то достаточно толк... такое толковое, правдоподобное. Uh -huh. а с другой лексикой. И я понимаю, что он, наверное, или с откуда-то дернул, или, или uh -huh. может, из ведических каких-то uh -huh. книг это дело взял. И дальше уже пошел перевранный материал, поэтому он все так через понимание, вот здесь должно быть так, вот здесь должно быть так. Угу. Я пролистала так на скорости ролик, посмотрела Думаю, вот эта вот, это вот лажа Бывает, когда человек умом Понимает, но у него нету Практического опыта проживания Он никогда не был в этих состояниях И он пытается донести Если, вот ну выйдет наша книга Иллюзионист, да, и парадоксальное восприятие угу. Но ты возьми сложнейшие вещи Умом там возьми угу. И все, ты профукал возможность Потому что на самом деле Вся схематика, она простая Угу. Это все понимается на раз, два, три и Тут далеко ходить не надо Возможности ума у человека значительно больше. Но если у тебя нет состояний Если ты это не проживал как опыт Если у тебя не было озарения сознаний Ты профукал свой шанс развития Расширения сознания Без этого сознание Конечно. не расширится И ты будешь искать следующую иллюзию Следующую, следующую, следующую, следующую И ты все равно не вернешься к себе ты будешь в этой во внешней игре потому что в тот момент когда ты пересказываешь чужие мысли ты вынес авторитета. Mm -hmm. поэтому так и сложно учить инфодайвингу а, вот а, в переписке пишут люди у меня было вот это вот это вот это в процессе работы а, вот как я это могу интерпретировать да mm -hmm. подожди а как ты чувствуешь вот так чувствую. а кому ты тогда доверяешь себе или нам mm -hmm. себе ну так вот и доверяй себе и вот каждый раз ты разворачиваешь человека и показываешь, верь в себя. Слушай, что твое подсознание говорит. Не выноси ни на кого. Угу. И ответственность ни на кого не выноси. И у тебя будет результат. Он не может тогда не быть. Но до тех пор, пока ты ищешь авторитета, даже в нас, угу. ты уже профукал свой шанс. И это настолько... Но тогда это разрушает все бизнес-подходы. Это разрушает все, все сектантские подходы. Это разрушает вообще понимание. А как вы тогда зарабатывать собираетесь? А как же вы, да, как же вы, э, э, как это сказать, как же вы заманите в ловушку, да? Да. Как же? Если, если все будут это знать, так не будешь же, понимаешь, вот это на самом деле... Кстати, Будет у меня другая это, игра. Да, кстати, у меня на эту тему был сегодня разговор как раз-таки о том, что... А, я услышала, как человек спросил у другого человека что-то, а почему там, ну, да, а человек говорит, потому что, я не смогла вставить, не вставить, говорю, ну, конечно. Потому что, и сразу это говорю: это развитие или о деградации? <свят> <свят> вот а говорит, человек ведь в это время чувствовал себя умным. <свят> да, да, да. <свят> я говорю, <свят> <свят> вот оно. То есть я создам себе. Я я не отвечу на вопрос, а я скажу: потому что для того, чтобы человек построить зависимость от меня, да, у человека. Вместо того, чтобы. И это говорю, о чем развитие или о деградации? Да. И, и ты знаешь, так улыбнулись люди. Так смотрю, так зависли, улыбнулись. И уже больше не ответят, потому что. Да, уже уже ну, кто-то может есть заводит, уже а кто-то да, есть опыт. Осекающий. Уже есть, Ведь действительно, потому что, знаешь, так Драколога. дошло глубоко, ведь действительно. А я еще и сказала: говорю, это вот так вот родители с ребенком. Ребенок задает вопрос, а родители говорит, не задавай или там, потому что там или что-то, да. Говорю, и что ребенок этот в итоге получает знания? В итоге он в аут хочет идти. Все, он, он разворачивается, а они ничем перестают перестают интересоваться. А родители при этом что получают? В ответку зависимость То есть от меня я важный становлюсь От меня зависит, он будет у меня спрашивать И только я знаю, как надо Смотри, какой вывертыш Интересный получается Ребенок когда он не получает, из, он находится во внутреннем мире, рождается во внутреннем мире. Он не получает из внешнего мира подтверждения информации, да, да. у него недозагрузка, и он тогда отсюда разворачивается во внутренний мир. Теперь смотри, если эту систему взять на следующий шаг. Вот человек, который привязан к внешнему миру и не получает информацию из себя, из психики, он себя не слышит. Либо же он идет, там что-то почувствовал, ой, ощущение, ой, у меня не получается. И так фух, и разворачивается к внешнему миру, туда, где проще, угу. как уровнем идет. Как, вот, шаги, а вот, конкретно шаги сказала, сознания. Куда, туда, где проще, то есть паразитарное сознание становится хлоп и прилепилось к сильнейшему, да? ну, грубо говоря, к тому, где думать не надо, меня здесь погреют. Все, вот кормушеч. Ну, насчет паразитарности сознания, ты же вообще можешь наблюдать, если мы посмотрим устройство психики, да, почему говорят круг сансара? Потому что это как мыльный пузырь психика, угу. да, вот она, круг сансары, который имеет достаточно прочную оболочку за которую выйти достаточно сложно. Но если у тебя получилось выйти в наблюдение и перейти, там дискретность существует, перейти через эту дискретность единого сознания, то ты дальше уже можешь взять следующее расширение. Следующий. каждый раз и на определенном уровне возникает еще один плотный пузырь. И вот подойти опять к этой оболочке, проще, сознание засыпает, практически в ноль засыпает, и ему проще развернуться и вернуться. Поэтому все эзотерические учения говорят о том, что из круга сансары выйти невозможно. Возможно. Возможно, выход. А все дальнейшие расширения считаются мистическими и приписывают святым. Угу. Ну, это просто церковь префатизировала. Угу. А это были просто люди, которые в какой-то момент вышли за границы. А китайцы вообще там дракона нарисовали на выходе и говорят, туда не ходи, ходи роботом автоматом копать вот отсюда и до обеда, а потом от обеда и до сюда закапывать. И без выходных. И без выходных. И вообще с работы домой тебе не надо, тебе есть будочка, в которой ты можешь заснуть, залезть, заснуть, поспать и утром проснуться опять, ну и где-то там на два часика когда-то раз в месяц съездить домой. Да. Так вот в Китае так. Да, да, да, да. Полностью роботизация. А вот смотри, с родитель с ребенком, да. Вот смотри, на самом деле, ребенок, он задает вопросы. Родитель отвечает, на какие может, он отвечает, на какие не может, он увиливать начинает. Вот таким же, потому что, или там, что ты ерунду задаешь, и я занят, да, и ребенок, то есть он где-то получает ответ, а где-то он просто получает такую пробочку пункт заткнули его, пункт, заткнули. А при этом смотри: а ведь, а ведь если родитель осознает, что он и искренне, да, это ведь эго родителя закрывает, чтобы я же не выглядел, я же родитель, я же должен знать, а я не знаю, поэтому я прикроюсь, я занят там, или не задавай глупых вопросов, да, прикрывает свою пустоту родитель. А вместо этого, если бы был благодарен ребенку, осознавал благодарность, ребенок задает вопрос, а ты понимаешь, что ты не, не знаешь ответа, скажи искренне, слушай, давай, правда, над этим вопросом поищем ответ. Идет развитие двоих да. То, в искренности и в, в равности, не с позиции власти, я родителя, это а сиди молчи не задавай мне вопросы, да, угу. а в равных идет развитие, красивая дружба. Вот это любовь, это и есть красивое развитие сознания, не о деградации тогда. Да. Вот оно. А, а ведь это эго затыкает рот, да, а когда ты открыт, когда ты искренен, то у тебя... Есть благодарность. Во-первых, это будет тогда, когда ты осознаешь, это будет благодарность не только к ребенку, это будет благодарность вообще ко всем людям, От с которыми ты общаешься. Да. Мало того, людям, ко всем ситуациям, в, которых, в которые ты попадаешь или которые тебя окружают. И вот это уже развитие. И вот это уже развитие. Ведь только эго закрывает тебе ротик. Не, не ротик. Закрывает твои возможности. У ну эго есть еще одна сторона. Через эго можно полностью перепрограммировать человека. Конечно. Полностью. То есть это, по сути дела, базовое программное обеспечение личности. Угу. Ты конечно, можешь сменить конечно. программное обеспечение у человека. Потому что эго и ум – это автоматические программы. Конечно. Но если ума там наполнение связано с интеллектом еще и где-то может простреливать в разум, да, периодически. Это потому то, что он посредник. Да, он Пос... посредник да. между разумом и эго. То эго, эго – это, это чистое программное обеспечение. Чистая, чистый, ну, пузырь, мыльный пузырь. Мыльный пузырь, да. но в нем он, заложены программы личности, диск личности. В нем заложена, знаешь, что на самом деле красота. Разноцветие, но, да. Да, но когда ты это разноцветие заваливаешь, то оно сужается, сужается, блядь, то сужается то оно, да. Да. оно перестает сиять, оно начинает раздуваться или оно начинает сжиматься. То есть уже акцент идет вот на игра на эго и, и смерть, и смерть, кстати. Сейчас я это просто сейчас осознаю, связано с эго, привязано к эго. Блин. Четко. И программы старения привязаны. Да, к эго. да, четко. Причем программы старения настолько привязаны к личности и к убеждениям, mm -hmm. и физическое тело с эго очень сильно коррелирует. То есть на физическом теле отражаются программы эго, и эго, оно под физическое тело, под генетическую информацию идет, формируется. То есть тут взаимные такие интересные штуки. Поэтому и можно по человеку по внешности говорить о его программном обеспечении. Там та же физиогномика выдает очень даже неплохие такие информационные штуки общие, которые просто на системном опыте основаны, которые говорят, что это будет так, у человека это так, это так. Но при этом лучше все таки брать через инфодайм, через чувства, и ты тогда в яблочко будешь бить, и тогда у человека можно менять любую программу. И э, иногда заменив программное обеспечение в диске личности или просто гармонизировав, то очень круто помогаешь здоровью человека. То есть реально, вот смотри, даже наши первые результаты, которые были по аутизму, они были на чем? На работе эго, ум, решение. Да. Просто согласна. убрали блокировочки. И пошла да, информация согласна. заполнять да, эти и, структуры. И, все, и, пошли, и были результаты. И были результаты, самые первые, которые армия, были. Да. То есть, казалось бы, самая примитивная вот работа, которая сейчас... Ну, кстати, мы ее и сейчас выполняем, но уже в конце как настроечную. Да. Не первую, как тогда, делали, У -у -у -у -у -у -у. а наоборот уже, когда снес информацию, а дальше настроечную информацию делаешь, выставляешь. А тогда это выдавало невероятные результаты. А теперь смотри, психология, психотерапия. Даже путаница в определении. Казалось бы, это же основа. Это вообще... Первый вход в психику. Это табличка на двери. Да? Ты еще дверь не открыла, табличку ты смотришь. Вот табличка на двери, где остановилась психология, психотерапия от двери. Так вот, здесь я остановилась, где табличка. Все. Где табличка, а дальше не ходили. Все. Нет. А дальше только фантазия, где там высшее я, и у всех разные определения. Угу. У всех разные определения. И смотришь на это и понимаешь: блин, как же здесь надо наводить порядок. Эта концепция того, эта концепция а как эго того не позволяет, не позволяет наводить порядок. Есть важность, есть а люди, а вы до них ссылались, а вы, да, на... Да, ну, точно так же и ум. У мужа надо, чтобы было побольше мусора, чтобы было за что цепляться. Да. Пазлов надо картинку разорвать на мельчайшее количество пазликов, и тогда можно будет эти мельчайшие как-то пытаться состыковывать, и это будет очень круто. И, возможно, можно будет выложить другую картинку. Но уже столько картинок выложено однотипных. А сейчас, кстати, это уже и просто очевидно становится. Психологи одну и ту же информацию выдают в разных обертках, продают под разными соусами. И каждый раз это выдается за уникальность, за новшество, еще за что-то. И ты понимаешь, что это же не рабочая информация. Она же не выдаст результата. Зачем? Это обман. Но это есть. Мало того, ты очень часто видишь что психолог это произносит сам. Психолог произносит это на автомате. То есть как, как автомат. Машина произносит речь. Да. Не осознавая. То есть вот знаешь, как титры. Читай, идут титры, и он просто вот читает, читает. И он даже не думает. Он робот-автомат, который по-написанному. Да. И не позволяет выйти. Себе и другим за рамки. Заглянуть за заборчик. Все-таки структура эго, она одна из самых важных, и она, мы не просто так ее называли обязательной к изучению. Угу. Без нее ничего нет. Это, по сути дела, это такой же мир, только в маленьком масштабе, угу. как и вся психика. Да. Это маленький дубляж, вот маленький дубляж в рамках вот этой личности, одной личности. И без этой структуры, без работы с ней, без ее осознания... Нет движения вперед, uh -huh. нет развития.